Всем привет! Если у вас есть доля в квартире и вы не знаете, что с ней делать, собираетесь продать, то первично вам нужно сделать определение права пользования. Определение права пользования делается для того, чтобы потом, чтобы была выделена площадь, человек мог заехать и понять, что у него здесь есть комната, а не просто доля. Значит, если брать долю просто не выделенную без определения права пользования, ну допустим, одна вторая. Да, если стоимость квартиры 5 миллионов рублей, одна вторая чисто технически можно предположить, что стоит два с половиной, но это не так. Если там будет выделенная комната, то рыночная стоимость будет где-то от полутора до двух миллионов скорее всего полтора. И если это будет просто доля и не будет выделена, не будут получены отказы или хотя бы нотариально не будет человек уведомлен, она будет стоить не более миллиона, скорее всего 800 тысяч. После того, как вы определили право пользования, вы, получается, продаете по факту комнату, поэтому цена на нее будет дороже. Это не просто глухая доля и вы имеете право вы имеете право поставить замок в комнату и, по, соответственно, в дальнейшем пользоваться этой комнатой. Туда человек, имеющий какие-то остальные доли в этой квартире, да, в вашу комнату уже не попадет. Мы делаем определение права пользования квартиры через суд. Услуга будет стоить 75 тысяч рублей. По времени это занимает от 1 до трех месяцев. Соответственно, если мы потом едем вместе с вами, встречаемся с участковым, ставим звонки, то будет чуть подороже, но не более ста тысяч рублей. Звоните по телефону 8495-532-9925. Мы все за вас сделаем.